Город ломает сумерки спичками фонарей. Город ломает сумерки спичками фонарей. Ярких или обугленных полночи стиражей. Ярких или обугленных Полночи сторожей. Город рассверлен лицами ясных пустых глазниц. В верхних витринах ложек. Люди пластмассовой кожей, рядом, стеклянным. Вниз. Город ломает сумерки, спичками фонарей, ярких или обугленных полночи сторожей. Город просверлен лицами ясных пустых глазниц. В верхних витринах ложек люди в пластмассовой кофе, взглядом стеклянным вниз.